Позвольте мне рассказать вам еще одну историю, имевшую место 1400 лет тому назад. Пророк, саллаллаху сидел вместе со своими сподвижниками. Все, кто участвовали в битвах при Бадре, Худи, те, кто были при присяге Ризван, все они были там. И те 10 сподвижников, которым был обещан рай, были там. Оба тести пророка, вассалям, абу Бакар и Умар, да будет довольными Аллах Аллаха были там. Оба зятя пророка, саллилла и, и Али, да будет довольными Аллах были там. Пророк, алейхи оглянулся вокруг и сказал, где Белял? Он спросил, где билял? Белял встал. Тогда Пророк, вассалям, сказал, Белял! Взберись на крышу Каабы и дай азан. Крыша Каабы являлась самой священной крышей и не только для мусульман, но также и для неверных потому что он хотел показать символ того общества, которое он пришел создать. То есть Белял, оставивший рабство человеку, пришел к рабству Господа человека. И это то, как Аллах возвысил его. Посмотрите, еще 1400 лет тому назад пророк, саллиллаху алейкум, разобрался с вопросом расизма, а мы все еще имеем это в наших общинах. Я знаю, что в действительности мы даже не нуждаемся в постороннем вмешательстве. Мы сами хороши в разрушении своих общин. Когда Абуззар сказал Белялу «О, сын черной женщины!» Белял пошел к пророку и пожаловался ему. Тогда пророк позвал Абуззара и сказал ему «О, Абуззар, ты действительно сказал такое?» Он ответил «Да, у посланника Аллаха». На что пророк Абуззар ответил ты тот человек, в котором еще остались черты невежества. Далее пророк, алей-иссаляту вассалям, сказал удивительную вещь. Он сказал, «Я, Мухаммад, сын белой женщины, и сын черной женщины, равны, потому что он был вскормленный грудью черной женщины». Видите, какое общество пророк, алей-иссаляту вассалям, пришел создать? 1400 лет тому назад. Он видел, как Белял страдал, как Белял был возвышен, Беляла подвергали пыткам, а пророк алейиссаляту салям проходил рядом. И он сказал сподвижникам, «Есть ли кто-нибудь, кто может выкупить Беляла?» Тогда пошел Абу-Бакр, он пошел к Умае и сказал ему, «Продай мне Беляла». Умайя сказал, «Я продам его тебе, потому что ты первым испортил его». Абу-Бакр спросил, «Сколько?» Умая ответил, «Я продам его за 10 золотых монет». Тогда Абу-Бакр пошел домой, принес 10 золотых монет и дал их ему. Умайя взял эти 10 золотых монет и начал смеяться. Абубакр, будет доволен им Аллах, спросил его, «Что тебя заставило смеяться?» Умайя сказал, «Клянусь Аллахом, если бы ты поторговался со мной и предложил бы мне одну золотую монету за Беляла, я бы продал его тебе за одну золотую монету». Тогда Абубакр сказал, Клянусь Аллахом, о Умайя, если бы ты поторговался со мной и попросил бы у меня 100 золотых монет за Беляла, я бы заплатил тебе за Беляла 100 золотых монет. Он выкупил Беляла, а затем освободил его. А что же он сказал после этого? Он сказал, «Саиду на Белял!» «Белял, мой господин!» Самое великое творение после пророка, вступавший по поверхности этой земли, назвал Беляла своим господином. Абубакр, да будет доволен, мало выкупил его. Что сказал Умар ибн Аль-Хаттаб? Он второе самое великое создание Аллаха, ходивший по поверхности этой земли. Он сказал, наш господин Абубакр освободил нашего господина Беляла. Сегодня же у вас есть эти прекрасные мечети, миллионы мечетей. Вы называете их именами Беляла. Но если бы пришел Белял, то вы бы не позволили ему состоять даже в попечительском совете, потому что он не из вашей деревни или вашей страны. Вы называете мечети именем Салман-ар-Руми. Салман ар -Руми. салман римлянин, белый человек. Но если бы пришел Салман... О, нет-нет, брат, прости, ты не из Египта. Ты не египтянин. Мы не можем позволить тебе состоять в попечительском совете. По сниму Мубарах, возможно, да, но ты — нет. Прости. Прости, Белял. Мы знаем, скольким ты пожертвовал, но знаешь что? Ты ведь не с Индии, а мы, индийцы и пакистанцы, избранный народ. Поэтому мы не можем сделать тебя членом комитета. 1400 лет уже прошло, а у вас все еще те же проблемы? Пророк, саля клаве, сказал Абуззару, Абуззар, ты тот, в ком еще остались черты невежества? Ты тот, в ком еще остались черты невежества? Далее пророк, саля клаве,- сказал, в ком бы ни остались черты невежества, тот будет пребывать в огне ада. Тогда сподвижники да будут доволенными, Аллах сказали, даже если он будет молиться и поститься? Пророк, саля клаве, сказал, даже если он молится и постится, он будет пребывать в огне ада. Позвольте мне внести ясность. Здесь много муфтиев. Если я не прав, они исправят меня. Быть расистом так же запретно, как и поедать сэндвич из свинины. Вы говорите об общине. Вы рассуждаете об общине. А затем вы сами разрушаете эту общину. Вы говорите о Беляле. Позвольте мне сказать вам, если это ваш подход и ваша организация, или же в ваших домах, тогда возьмите Беляла в следующий раз, читая книгу. Скажите это или забудьте. Мы все исключаем Беляла. Мы исключаем Салмана. Мы исключаем Сухайба, потому что они не подходят нам.